Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Свинка Олег, и мной сегодня Мартышка Всем привет! Так, дайте мне поздравить, козлы! Молчать! Так, мучу сейчас всех нахер. Быстро? Сейчас замучу, Всем привет, дорогие друзья! С вами, Вринди, сегодня со мной Мартышка Олег. Со мной сегодня Олег Макака в жопе Черебяка. Мартышка, а, говне, мартышка с красной жопой. Uh, вот. Ставьте лайки, подписывайтесь Сидим на канал. До жопы, до фрэмикс, всем удачи и пока. Всем пока. Итак, на счет 3 мы бежим. Кто последний, тут лошара Раз, два, три. Да, Все, уже хватит, время пошло. Иди. Кто последний лох? Как Олег. Ну, типичный Олег сейчас Ой. будет. Сейчас меня пока как обычно на паркуре выключится. Обязаю, да, совпадение, Но, он просто Итак, у меня время пошло, вы лошары. У меня тоже. А, оно тут, кстати, меня тоже. ломается. Оно ломается а я, да, да, да, печь? да, это, это, это, это самая карта. Нет! О, тут Это тупая карта. На Пышная пещера. Пышный завар. Я, я Пышный уже лавр. упал, я уже упал, да? Я че, я, я буду самым последним? Блин, я не упал. Понятно, а что ну, я тебе не... Ч ⁇ это такое? Да я ехать нужен? Ч ⁇ делать надо? Ч ⁇ делать надо? А надо? Подпрыгать. Подпрыгать. А -а -а. Флинди, хоть бы я подсказывал. Не могу. Я сюда. Боже, я упал. Сюза exact... Олега. А ты на кухонном уровня? Ты на пустой пещере или мне? Да я упал. Я не знаю, как выбраться отсюда. А, я вообще а, на начале. Мне ну, ты меня погнал. Мне даже тебя погнал, а, Да, а, спасибо. Да. Обожаю эту карту. Давай ты делаешь. Спой нет. Не, я ее люблю. Она крутая. Мне нравится. Да как? Я не могу на Я на третьем уровне. Ну Я сейчас выйду просто. Олег, мы договаривались. Я даже Олега передал. Ну. Олег, Стоп, погоди, Олег, я не как помню, ты? как тут. Я идё... Идёшь, Олег? А Идёшь, как туда, как? Кося, объясни? Я уже, а, извини, спокойно, я уже... Как вот не могу тут, объяснить, да? я уже бегу. Да ё Эрсон, я разве на втором месте, что ли? Олег, живи. Я вообще упал. Я вообще время своё обновил. Как-то случайно. Ну ладно. А Ой, кто умирает, там. наверное, обнуляется, нет? нет? Нет, я на пластинку нажал случайно, когда упал. Лё, можно, я случайно. Мы с Лугой тут недалеко друг от друга. Рыберекон. Фринги, а, хватит бежать я! так. Горю, горю я идите в жопу со своим паркуром. Олег, про паркур говорим. даже я прохожу. А куда здесь? Что это за бред? на слизи упасть, потому что меня она просто тупо не накидывает мне до крыши. Так ты не трогай, когда прыгаешь, не трогай. До мной Флинди идет. Иди в Флинди на самом передаче. Боже. Да, Костя, ты там, где вода, да, типа? Да, я понял, ну все, Флинди. Я не могу. Че ты не можешь, Олег? А на меня я не могу заплинуть без Лизи. Ну ты, так Олег, можешь, давай. Мне кажется, кажется Флинди перенал. Кого ты там перегнал? Ну. А, ну по этим очкам, ну, может быть. Ты не очки вред. Это время уже, я имею в да. виду. Ты, ты, ты, ты, ты, ты на каком уровне? Я, я на уже, 41 я хожу, как это называть, на что? Я на четвертом, я на печальном вот этим. Я на. Я уже за миллиардом ушел, Тагини. Я флинди вив, все равно а, я его видел флинди. Где? Куда я не, вам... не понял? Вот. А я не понял, куда надо идти? Ок, ты тут должен... Нет, Двухсотая секунда. Я, я упал. На... Я до сих пор а. на слез не могу а запрыгнуть. А как тут пройти, надо? Никак. О. Да почему? Олег, не бомби. Я не могу, я не хочу играть, можно я выйду? Нет! Мы договариваемся. надо проходить. Надо быть спокойным, Олег. Да как, как ты спокойным, когда эта слизь меня не подбрасывает? Я не знаю, ну, как ничего там, не Там, Ты просто. когда летишь на слизне, ты на пробел нажимай. прыгай. а как ты прошел? Никак. Слушай, блин, не без этого. Не нажимай вообще на клавишу, прыгни и отожмись. Никак. Ну, вот, ну, короче, обычно. Ну, хорошо, отпрыгни, слей со продавцы. стула, отожмись один раз и все. Дикая львица. Да ты, от... ты на... отпрыгнешь, Олег, дебил. Я не отпрыгну на крышу, я по блоку ударяюсь, и все. Ну, так ты не ударься. Ну, ну, ну, <свят> Мне нужно... Ой, ненавижу слизи. Ой, я умер. Ну, я его. отпрыгну я по блоку ударяюсь, и все. Я убрала руки от мышки, от клавиатуры, я, а, я просто от а, а блок удаляюсь, и все. И че? Ну ты не, пси, не психуй. Да. да. Понимаешь, надо проходить все спокойненько. Я не могу. Надо. Я сейчас выйду. У Олега уже на первом уровне месяц все. Сейчас на первом уровне? Да. А, нет, там надо было... Господи. Ой, нет, я на да пятом. вы в жопу, я не буду О, это играть. Нет. Сейчас я успокойся, Ой, я обратно... Сейчас мне можно, я пробомлюсь над Амблером. Привет, блин, да? Да, блин. Костя, привет. Нет, блин, да. блин, че... я, я там так жестко затупил. Я вот тут, я вот тут, так, отлично. Так, тут куда, наверх? Нет, наверх. Так, линде стоять! Да, я уже... Господи, тут у меня в топрылок. Ой-ой-ой-ой, тут... Флинди! Я психика. Тут надо с капли листами. Я здесь в баню. Ненавижу капли листы. Я ненавижу слизни, я ненавижу даблера. Боже, я чуть не прыгнул, не умер в Я ненавижу капли листы. Я не могу, я ненавижу Дамблер, он тупой просто, я не могу. Он пытается дойти нам через From 2. Дима, он и так, и так может дойти, но у него не получается. Он через любую сеть может, с которой он Что за бред, как это? Я сдох. Ладно, я понял, как ее здесь. Может, кто-то, Костя, может, ты зайдешь в ГМ3 поможешь мне объяснить, как туда прыгать? Олег. В том причем. То, что... просто... Ты просто не туда прыгаешь. И да. и всё. Олег э, при... знаешь, в чем прикол? Я отключил четыре, Тут нет. Ты я прошел не могу. Олег, молодец. Ты я, прошел? Я, я, я запрыгнул на крышу. Куда дальше? Куда дальше? Я за крышу запрыгнул. Куда ты дальше? Да. Я... Куда я, я прыгнул? Костя нет. Прощай. Куда я прыгнул? Прощай, Фринди. Что за ту... Что? Нет. Вообще... Нет, куда я прыгнул? Да куда я прыгнул? Я, люди, я основан на первом уровне. А ага, вот что? Серьёзно? Нет. Так, я Костя, нет, я, я, я, я... Боже, я просто... Стоп, <р investir> погоди, я запутался. А вот. Господи, что я... Uh, не датунулся до этого. Пока, Флинди. Костя нет. Я тебе догоню, ты меня понимаешь? Давай. Я это понимаю? Жду. Жди. Твою дивизию. Я отпустил руки от клава, а в итоге мне нужно было нажать на B. Вы на каких там золотых уровнях? Я уже да, я не, не знаю, на каком я уже. Костя в... меня обогнал. В... Да я прохожу в... вот а это... Вот эти а золотые шахты, какие деки. Нифига. Ну в не на Егоре, короче. Конечно ну, понятно, здесь. Понятно, мы стоп. поняли меня. Так, а куда здесь? Как весело. А что тут надо делать с этим домом? Медь. Стоп, а куда здесь? <заркнули> ага, тут картинка. Ну, а, -а, -а ну, тут сидит. Стоп, а куда здесь? Могу... Сейчас придумаем. Там, вот сюда, вот сюда. <заркнули> хм. Котя, а ты уже на метисов, что ли? Я уже не знаю, И я не понимаю, как здесь. Сюда, я уже на гриб. гребновой да биом. Я туда прыгать не буду. Иди, ну-ка, прыгни, протещи. Давай вместе. Давай, раз, два, три. Раз, два, Ты думаешь, что ты Реально, вот это перегонёшь? Ладно, если что, вместе прыгни. отвянь просто. Да, это сюда надо было. У меня сейчас бомбежка идет за зейте в вот, тупо. Эти вообще догадается. не догадаются тогда. Ты представь. Да. Люди, видите, он нас этими назвал, понимаете? Да, Все да, ясно, ты. вот это ясно. Вот они считают тебя бага ими, а мы нас считают рыбами. Все, я вот э, пишу с света петицию, чтобы забанили флинди. Да, Костя, ты меня откнул. Пока. Меня. Флинди, я упал. Что ну, за идите, Я тоже не понимаю. Ну, да нет, нет. ну нет! Опять Блин. переходи! Костя, нет. Я шучу, шут? я шучу. Шутка меня смешная, я правда? Ты меня хотел толкнуть. У тебя залагал? Конечно. Я не понимаю. Вот я забрался на крышу, куда дальше? А куда <с дальше <с тут? Сюда, наверное. А я не понимаю, куда мне дальше? Погоди, куда тут? Куда? Тут у Флинди. А, а, дошел до хотя бы. а, да. Я дошла до второго чиппойнда. Ура! Вместе ну, Олег, я, я, я за тебя тупая? очень рад. Почему лава такая тупая? Я вообще в лаве сейчас не то, Мне сейчас лава ничего не домогала. Не, не, домогало. не домогалом. Угу. Зелу видно, что я это не слышал. Да, Блин, а, остров с я... ой грба остров за грибами я вам там всех это сочувствую потому что этот самый тупой тупой Ну ладно минус 101 ты офигел я не Елен, говорю для тебя Моя а ну, вот, противоположность. Видимо, тебя. ты сам себя считаешь. Видимо, ты сам себя считаешь вибендрежником. А я тебя считаю. Да, при... а, Ладно, я пад, умер. Здесь прыгать. Опять, опять, да. Я пал. Вот, смотрите, где лава тут, где лава, куда-то а, прыгать. А душа Олег болит, болит. Олег. Завались. Я сейчас психилус себе сломаю, мне уже что болит. Не бомби, Олег. Мада быть спокойнее, да Олег. Вот тупорылы. заплачу. Не надо. Там все легко. Вот Ёж Карола. сейчас у меня. Вот это Ёж Карола. Ну у тебя да, то понятно. Ну почему? Серьезно? Я не понимаю, как туда прыгнуть. Еще у меня вот друзья такие хорошие, то твари не говорят. Олег, я уже не помню, на каком-то уровне. Я тоже. Мы уже не понимаем. Мы сейчас среди готовим. Я ты я в них вижу, ты недалеко от меня. Мы среди готовим. Я тебя тоже объясню. Нет. Боже, ладно. Я не понимаю, на каком уровне. Я на каком уровне. О, прыгай. Логично. Стоп, а здесь не могу, к... а. Мне надоело еще эта лава, о, бежит, о, Я спокоен как чайный гриб. А, Я спокоен как чайный гриб. Капец, вы бы видели, какой Что? сейчас тут уровень! Олег и психики, как у меня Да я не могу просто Ну всё, я вернулся starve. Давай Блин Плюс один выперёжник Олег, вот не надо умничать Если там вообще предатель Ура, я прошел уровень Меня? Господи О, там лука зади Уровень. Что это за уровень? Типа как будто Там не сталактиды я не понимаю, куда здесь. Я сейчас догоню я Давай, фигу. Как здесь запрыгнуть, я не понимаю. Вот этот ты еще на первом уровне? Нет? Я на втором. О, Лука, посмотри вверх. Вернись. Привет. здорово. Я не я не понимаю, куда надо прыгать. Так, все, я сейчас догоняю. Я правильно понял, как я понял. Я не понимаю, а? куда здесь? Да ешь, королай, ешь, за бред? Да. Почему? Они ну, тут такой, а тут. И самое странное, я ещё... Мы ем... полетели! Я возле вот это... А куда здесь? Я возле Ок... лавы, который тупая. Нет, я... не заскали, я не успела. А куда а не... здесь? Я не, я не понимаю. А, я понял, что. Не, я, я, я, я, я, я так и знала, что там э, лава. Прощите мне корвалол, серьёзно. А, а, э, Тебе а, нравится а, этот паркур, Олег? Вот это, ты на уровне, где вот эти, мне есть большие, типа листы. Мне нравится, да? я даже как-то успокоился. Да, да. да. да. да. да. да. не, да. я вообще паркур всегда прохожу спокойно. Ну. Я, короче, я не понимаю не... всяких Олегов, которые так бомбят. Я нашел, меня сейчас бомбит больше того, то, что я нашел, как пройти этот паркур. Но я не могу теперь запрыгнуть. А где? Я буду... Ты сейчас где, Я буду Я где цветочки? Я уже прошел. А где вот эта шахта с я тут Так, Где? Блин, я очень далеко от тебя, я уже не помню, там чё-то серьёзно. что тебя окружает? Кирпичи, лава, тут вообще. А как тут? И тут у сейчас... тут, я не понял, это просто сделали, или это что? Олег, давай, давай, думай, мозги напряги. Мы верим в тебя. Это Я, короче, не понимаю, вы на втором уровне, как вы здесь прийти? Ну всё, я понял я продолжаю погонять. Спустя пять лет, я понял, как... Давай погоню Нет, я не Меня телепортируют, что это? Я Кораллов. все молчат? Ну Мы не молчим. Мы не молчим. Мы не молчим, а что нам говорить? Олег, я снова. Я прошу. это хорошо. Я вози вот этого искаженного леса. Там будет такой классный уровень, когда будут те ботиночки лаву застраивать. Так, я бегу, я бегу за Костя. Ты где Кость? Ты далеко? Ай, не знаю, я уже далеко Я уже где какой-то тут. А, вот эта змейка, да. Я обожаю змейку. Змейка имба. Ну, вообще раунд со змейкой раунд прикольный. Не, вот он присутствует, змейка присутствует на многих картах. Я там жестко ее натренил. Опа. Да Попрессия. не, на самом деле легкая, прошу, я ее прошел. Да, она легкая, на самом деле. Вот Но я проходил карту, там типа сто уровней паркура. Там такая жесткая змейка, там надо лютые тайминге ловить. А ты про змейку, типа которая багровым рису, да? Нет, там другая змеика. Иди. Какая багровым рисую, змейка ты. Ну именно там Льяна. Нет, это не не понимаю, о чем фига. ты говоришь. А, да. Здесь а, уровень а... вообще Но запутанный. Я прошу, я прошу уровень, я типа на ледяном. А там еще аметистовый. Молодец. Такс, я уже где руды? Аметистовый а это чё? Что за бред? Что за бред? А, тут я жило, тут много льда. Олег, олег, Олег Левун. О, о, олег Левун. Господи, Соль, я возь... Господи, обожаю метисты, когда они типа звенят своими звуками. И вот это и вот. Рост. Это что? А. Где? Это куда? Цветочки. Тут так, куда? Господи. Так. Господи, а куда тут mm. А тут нет. Нет. Я где типа лава, где вот лава превращается приспособ... А да, я там был. А там надо пройти. Там надо, короче, я... в самый конец их идти их снова. В Смысле? Опять в конец? Да, там надо по лаве пропрыгать, там будет паркур. А вот все вижу, вижу, вижу. О, все. Yeah. Я, конечно, говорю, кло... Мне это тоже не очень понравилось, да? где ботиночки. А, вот, да, фух. Мы успокаиваем мою Все тут по надо идти Натавляем по ней проходить. Кости, да Слушай, я спокойно, Олег. Олег, ты... Олег, зачем ты, ты так помнишь? Надо Олег, быть полностью расслабленным. Олег, да, тебе эй, надо эй. просто быть спокойным. Я не понимаю, как здесь пропрыгать. Что а, за Так пойми. Да, а пойми. Мы реально. Мы как-то поняли. Да, Реально? и вы Олег, тут письмо лезьки, ладно, ну каунты из него. Олег робот. Ура! Я, походу, нашел, как его пройти. Реально. Олег, ты еще на втрон? Да, он интернет пройдет. Я хочу, пожалуйста, выяснить. Олег говорит, я слышал в итоге. Олег, не я. Олег, третий. Мне тебя жалко. Я нашел способ, как пройти мне тебя жалко. Видишь, Флинги даже тебе жалко. Здесь это тупая который не подпрыгивает. А как надо. Это карта... Мне я не знаю, что... Это крутая карта. Олег, да это твой, очень да, классно. Вы все спокойны. Да нет. Нормальная да. карта. Блин, я на бамбуке не могу пропорфорить. я не понял, карта. куда мне прыгать? Либо... Я, я типа на метисовом тут. острове, не... я не знаю куда прыгать. Боже, пожалуйста, подарите мозги этой карте. Я так не... это нормальная карта, это, это тебе надо мозги подарить. Это не карта, это амбицилизм. Это крутая я карта, это тебе надо мозги подарить. И тебе нужно мозги подарить. Просто <смех> меня берет карта, я я в лаву попал, я не получил урона от ловы. Ну так и а что? Прекрасно. Это ужасно. Ты Мне должен приходить. спасибо говорить, Олег. Да, френди, за то, что я не могу, я попал в ловушку. Спасибо большое, карта. А ну, меня, ну твои проблемы, как бы что. Змейка. Иди. Ой, я нет, не понимаю, это что я. Надо было подземлюйся. Нет. Френди, ты там где? Я додумалась. Я ХЗ, как скажу. Да, я ваш уровень. Я уровень мухом. Что можно убить, пожалуйста? Мне нужны параллельные Что? Я бы никогда не догонялся. Я ненавижу, Мэйбар. Или эту карту? Да, или эту карту. Я мне. О, хотя бы вода убивает. Эку ничего не нравится. Да, мне ничего не нравится, особенно в Флинди прям особо мне не нравится. Но ну, я не сомневался. Почему Флинди же твой любимчик Олег? И я где адская локация, тут еще типа рядом. Э... Ты удивишься, а когда ты... будет мед на самом деле. Мед? Да. А, да, там, кар... там чуть-чуть карты с модом. Там есть медом карта. Короче, там вообще бип. Вы все ушли и, соответственно, мне никто никогда ни в чем не поможет. Поэтому Нет. я просто О, эту карту. Да если ладно, я не плену, я просто ливну. Нет, что за. Ну, Олег, не надо. Ну ты еще ее спустя что, пару лет пройдешь. На самого... Я, я, я на этой карте выйду. Просто вода. У меня огонь. Я не умираю. Наконец-то я умер. Эврика. А, Кстати, там Посмотри водой, наверх! Ну, по воздуху, а, это Флинди! Я видел, как ты паркурил, только что тебя видел. Да, ты сверху там был? Да. А, Чё, я близко? Выйди типа, на, на улицу. И на фиолетовом, да, да, да, да уровне. Уже нет. Ну ладно. Я вижу, ты возле песка, да? Да, <гас> <гас> <гас> я тут на песке уже в доме. <гас> я больше Флинди <гас> пачков времени! О, Флинди, вверх, вверх, посмотри! Так потому что не отходил. О, привет так это время понимаешь это время это плохо Лави. нет в любом случае ну, хотя это, буду... это, это ничего это ничего не дает то что ты типа, по очкам больше просто да. это не очки а это время Ну дает это, типа, это олег что тогда на первом месте вообще будет скую не умеешь все. да не, он на первом месте по прохождению одного уровня. Я года. ненавижу эту карту, повторюсь, третий тысячный раз. Потому что создатели этой карты просто... Он м -м -м -м -м. прекрасный человек. Слушай, да. там мы тогда Самое главное, мы... он гениальный. Ты жопой вы паркуете, поняли? Жопой. Да паркур это крутая штука, ты шопа, у тебя ее вообще нету. Завидуй, завидуй молча. Так, ну, с Костей, я, я, я на я меде? Полчаса, ты, полчаса, полчаса... ты сейчас там офигеешь, как там надо я... пройти. Э, э, типа, ты вот это... Типа, надо получить урон? Да, да. Не Нет. Полчаса. А как? Ты и видишь, там сбоку блоки меда? <свят> ну? А, нажимай пробел и иди вперед. А сбоку это где? Мед сбоку. С какого боку? Тут пять боков. Ну, где ты спавнишься? Ну, уничтож, меня, А домик. где я спав? А, блин, погоди, не вот я, ты ты типа, я не могу на этот мед забраться. Не? Я у нас с с твоим моим блоком не могу прыгнуть. Думыш, погоди. А, так, э я вот тут в доме. Без сбоку надо. Ну, я не могу. Не мать. надо в дом. Не слушайте советы никогда, не слушайте советы. Такси, ну вот, я с другого блоком подхожу, от... с правого. Убрать... И чё ты не включи мне дымочку. Включаю. А то, конечно, ты влезть-то помогаешь, конечно. Вот все ясно. Так тут невозможно. Возможен. Тут невозможно. Нас Насправа навернить. Умри. А умереть надо? Иди в баню. Я возможно даже сейчас на тебя Ну и А, Так ты на мёда дошел. Так я... Мне сл... Ну вот смотри, вот как тут. В дом зайдём. Я на одном лоя просто Ну в дом, садя. сюда вот прошел, и чё? Прыги вниз. А. Ну сейчас я до меда дойду, погодите. Да, там будет очень смешно. Это вот так вот... Это... <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> Наверх ещё... И сбоку прыгай, сбоку. На... Нет! Вот да. Я ты понял, да, туда прыжешь. надо было, да, прыгать. Угу. Ой, автопрыжок! Я тебя ненавижу. Отключи. Или ты ее не отключил? Да, я уже отключил. А, ты когда придешь да. скажешь мне. Ненавижу автопрыжок. А я... она... а, вода в воздухе. Тут... ребят, вода. А, ну там ты, ты тогда лекчеешь. Здесь капец. Здесь, короче, надо прыгать, чтобы не упасть в снег. О, Олег. Так, ну вот я на меде. Сбоку проходим, с краю. Нет, не а -а -а. вверх, прыгай, самое главное. Я когда узнал, я офигел на самом деле, как это сделано классно. И да и разработчику, как и Олег, даем респект. Олег Асайт. Да! Я прошу. Я прошу. Теперь я могу. Олег, ты же респект даешь создателю карты? Да, такой хороший, да. я его Да. Я прошу, еще один уровень. Я просто вот это. Вот это это кто? А, -а, -а, а что б... в этом уровне надо делать. А, вон. Туда надо... А, блин, надо было сюда наше. Капец, там уровне. Это же просто. Я понял, как это должен проходить. Самый короткий уровень Олег, этот с арбузок. Оллег, ты на каком уровне? На втором. Ну, так. А как? <смех> Костя, а чего тут надо делать? Где? На кнопку нажми. Ну, нажал. Она повернулась и а... должен был сесть уже в вагонетку и поехать. Блин, <ривычный> <ривычный> Нет. О, я Олег, включи микро или что? Ты уже там слезами Брянь. захлебываешься? <ривычный> <ривычный> О, тут паркур по кактусам. Олег. Пока, ты пока, ты пока, Олег, Олег ты на каком уровне? Он на втором, наверное, еще. Бедный Олег. Олег на каком уровне? Все втором уровне. Все бомбят. странно. Все бомбят. Я спокоен как вообще я это легкий паркур. Тут надо просто иногда логику включать. Ну просто Never. Олег, ты на каком уровне? Как? Forcé」? Я вижу, как Олег умер. Как Мне очень смешно становится, когда вижу то, что Олег упал из мира. Я просто представляю, какие у него эмоции. Он, наверное, хочет... Он хочет, чтобы у нас тоже что только есть живой. Олег, сегодня нервный. У меня сегодня нервы точат. Я это все... О, это даже там, когда ты под собой едешь. Олег, спасибо. У меня лагает тупая, я нажимаю на Shift, мне просто экран после смерти а то, что я говорю, у меня не проходит. Воды падают. Полег, у меня просто, Я не говорю. Ты не даун. Седьмой десяток. Седьмой десяток. Как весело. Это как? А. А, а ты, не ничего у Надо было порциологика включить, и все. Да, я на багровом лесу уже Костя. Я где-то далеко уже. Я не отошел. Ну, да не по нима ю. Как? Я, э я, я, я на цветочках. Вот, вот как? Если я сюда прыгну, я не допрыгиваю до туда. Вот. Я вообще разбился. Костя, подскажи Олегу. Олег, ну, чего там чего у тебя? А, там надо... А я провалился, собака. Олег... Олега на атом Италия. расщепили. Да, а, тут пошел. надо прыгать, чтоб... А, нифига себе. Олег, я не знаю. Я говорю, у меня экстракт не помогает. Прыгаю, вот, я не знаю. О, я видел нитко кости над собой. Я обожаю пусть я пещеру людей. Тут, короче, раунд с ТНТ, надо пробежать очень быстро, чтобы тебя ТНТ вагонетки не взорвали. А потом а. надо было ай яй яй яй Нет, не умру, не умру. Там очень... Олег бы тут уже точно взорвался. Я так упал. Олег это, очень... это, очень... это, очень... это не смешно, ребят. Да, ну, да ладно, не ребят, да. бедного надо Да, надо Да нет, нет. Боже мой, я ненавижу этот раунд. Костя, только не, только не превращайся Олег, в Олег. Олег хотя бы может вот это мод делать. Да, Олег <laughs> что-то умеет. Олег, ты не такой бесполезный. Опа. Блин, я ненавижу этот паркорд с вот этими Кап с капли большими. Коста, и... я ненавижу тебя, ТНТ. Какой говно. А! Ай! Ай! Я знаю, как проходить вот эти... Куда надо дойти с помощью... Ай! Кирисов. Я уже 10 раз взорвался Ай! Боже мой! Навижу. Боже, Ура! какой ужас! Так, бежим, бежим, бежим! Здесь проходим, здесь проходим, здесь прилетаем, здесь быстро, быстро. Нет, здесь вот так вот просто по боку. Боже, что я сделал? Проходим, проходим. Я еще не видел, я еще не видел сегодня, чтобы умер Лука. <решат> Это, вы на змейке еще? Ну я недавно у нас змейка. Змея, язычная, вы чё? Я со второй попытки да. ее прошел. А как тут? А? Так, стоп, а здесь чё? Ой, яма, я в медовом мире. Ой, ну там легко было на самом деле. Ой, не, не медовый, ну тут золотой мир. Подожди, я не понимаю, как здесь пройти? Я считаю число твоих смертей. за второй раунд. Мое? говорят, ну, а, а, Ой, же... здесь Дом еще раз. и змейка, ребят. Нет, я не допрыгну. я не допрыгну Ладно. Четырнадцатый раз. За второй раунд. Только за второй раунд. Ой, я У меня прям что там сложно в втором раунде? Люди, я М -м. теперь помоги Ди мне. работаешь Так ты включи. Я включил демку, я включил демку. Где? Я ее уже выключил, потому что я полчаса но пока ты не заезжаешь, я не зашел, я ее выключаю. не Правда, Я не знаю. С... Я норм, не знаю. Я не знаю. Я Прошло <смех> уже сорок <смех> минут, Олег на втором уровне. Я не знаю. Я ну ты смешно попробуй не сказать, что я демку не включил А здесь. Прыгай. Прыгай. Че, там все плохо? Нет, там Прыгай туда, Лег. Теперь сюда. Я не могу. Прыгай. Я не могу, видишь, меня просто полный горение. Ты говоришь, а ты меня Все, отталкивай. Да, смотри. А, тут наконец. Не споткнись. Не ботинками. Ну. А, а теперь ты прыгай. Под... <laughs> ты зачем бежишь? Тебе надо спокойно прыгать, бежать-то зачем? Я не могу. Зачем ты бежишь, я... как дура, Славки? Я почти прошел Олег, ты там я все проходишь? А, а что такие вагонетки хардовые? Я да я не вообще не буду здесь раз я О, не знаю, как да. там прыгать, серьезно. Я всю лаву могу. Олег, Нет. поможешь мне? Нет. Я сейчас я лечу вниз, может быть, Олег это раз меня. Просу, меня, я, тебя сказал, убью. я лечу вниз, Олег. Ты где? Ёшкин здесь уровень. Это же пипец. Ну, Бося, можешь объяснить, пожалуйста. Да. Я сейчас все видео буду объяснять вам, как прокурить. Да. А ты да. пошел Меня... уже Да. Ты... да. Можешь... Можешь обещать, а, как? нет, паркур нет. Нет, и все, я не тут. Линде. Я, я пошел уже в вагонетки. Вагонетки легкие были. Ну правда, М -м. на них умер сорок раз. Тут надо пройти. Ты не бомби. Не, ну я не понимаю, тут Ой, еще одна жметка. Да. Тут поджигается. Поджигается. Ну такая, я? Что сделать так, чтобы не поджигалось? Я Олег, что ты там? Прыгай. Прыгай, Олег, что стоишь? Потому что я считаю число своих смертей. Ты меня бесишь. Зачем считать число смертей, Олег? Зачем считать, то, что ты Короче, у меня у тебя не работает, я не знаю, что это делать. О, привет, Флинти. Сука, а ты на каком городе? Когда прыгаешь на слизень, убери пробел, не трогай. Я хочу это, я пробел, хоть не пробел. Олег, ты не можешь слизень пропрыгнуть. Олег, блин, как так-то, Мне тебя жалко. Становится, блин, мне, мне становится жалко Олега. Лиди, сейчас Пш ты, ты себя Пш пожалеешь. О, я тоже. Так, ну, блин, алигатор, это же элементарно пройти. Я ну, ненавижу админ. Почему я забыл через дверь? Я не понимаю. Да какая а разница? Какая Разница большая. О, вагонетка. На этом ты можешь тарпаться, а тут нет, да? Нет. Здесь, здесь, здесь тоже можно тарпаться, если читы включить. Ну, Костя, это вы читы выключил. Ну, это он вам так сказал, вот доказал. А, ну да, логично. Логика у меня работает все-таки. Просто Олег, здесь не работает. Пропиши всё ГМ работает. и ты поймешь, что там нечего. Я понял. Так а почему раньше не понял? Меня я просто слезня толкнул. Я, я не, не понимаю, я сейчас. Иду обратно или не обратно? Олег, прыгай. Олег, живи. Олег, уже я умный. Ура, вагонетки веселые очень вообще. Я просто смотрю. Mm. О, привет, Кузя. Привет. Ой, как ты сидат прикольно? А как ты изи. изи. Я думал вижу Олега. Тут надо попасть не шутка. Я меткий. Мы я верим. Так, мы попрыгали сюда. Придем. Вот так, я прошел. Блин, ну если бы я не отошел, то, возможно, я даже пришел бы. А -а -а. капец, Первый. нафиг. Ч ⁇ Ну, я умер. Смысл. Я, ну, я видел кости там в каких-то ботиночках. Поехали. А -ка хоть когда а, да, ты умирал. Ни разу, кстати, не видно. Вижу, только Олег да. умер. Да, я вижу, только Олег. Нет, вон Олег умирал, ой, Лука умирал. А тут куда, Костя? Олег, ты жив? Или ты откис? Или ты не сдаешься? Блин, а куда сюда? Олег, самое главное, не сдавайся. А куда тут? А как тут? А я чего, я не знаю. А, вот все, я понял план. Олег, люди, Олег паркурить с первого разряда. Олег, самый лучший паркуритель, ребят, из нас. Плюс. Вот. Ну, вот да, вообще, на его канал, обязательно. Отписывайтесь на ним. Олег. А, нет. Я, у меня Он там снимает каждый дневный паркур. Я не понимаю, как туда допрыгнуть. Вы что, с ума сошли? Олег, тут такой сложный уровень. Ты а точно... Олег, давай живи. Хватит уже. Включи микро, ты жив? Мне кажется, он уже режется там. Сейчас успокоишься, когда пойдем ЛБ записывать. Ты там будешь, как обычно, лайлочкой? Да, нет, нет, да? Так, я тут хожу кругами. Я делал метисы снова. Так, а, так, куда тут а, а вот как вот здесь. Нифига. Боже, я гений. О, а, теперь, а да, я гений ещё. А, теперь тут вот это, Дрипсон Кейв. А, нет, я не гений. О, боже, да, что? Я... Люди, я на красовой пещере. Молодец. Огуря. Всем буквам же. Опять эти... Блин, а от... Надо облака уфнуть. Офнем mm -hmm. облакам. О, свечки люди свечки поставить. Реально? Сколько да, там мне еще проходить? Я уже устал. Капец, там еще паркурить. Вы что? Ш... Я, на две я части, уже части разрезла, потом пошел. Олег. Какие Олег, на две части потом разделим, да? И ты думаешь, я снимаю? А, да, вроде или снимаю, или не снимаю, уже забыл. Ну, да, я, просто, я просто смонтирую это и просто многие так. кадры просто Типа живу, смонтируешь такой, ты все прошел с первой по пути. Да, да. <си> все да. верю, что все недоуловные. Олег, не улов, ты ловишь. на каком уровне? На, на, на втором. <си> я не могу. <си> <си> просто, я не Короче, я не хочу играть. Как выйти? Никак, <си> Вы выйти. Так, Олег. Ты будешь задать вечно. Это слизь меня не подкидывают туда. А, комси, не дам туда. А ты куда там побежал, да, да, Ой, блин, полегает, я, я, я, ты, ты, я, ты, я, я не просто прыгну, прыгну туда. Прошел да. да, что бомбета? Бомбета? Ой, ты что, прошёл полностью, что ли? Okay. Да, он пошёл. Я уже тоже почти прошел. Я бегу Вы до Олега теперь. Я и бегу да, до Олега. А тут за куда, Олег? я бегу до тебя. На второй уровень. Я в этом аниме гостя Костова прошу с первого раза. Я ненавижу паркур. Олег, подожди, я сейчас приду. из-за этого я ненавижу эту карту паркура. Почему? умереть, потому что... Это Да, это не карта лагает, это у тебя компка лагает. Это там Олег, пишу Олега. Олег, привет. Я выше тебя. Олег, Олег, привет. Ты мне Олега на мне будет интересно. Если Олег дойдет до вагонеток, то что там будет? Олег, Олег прыгали вместе. Я записывала, я записала, я записала это число до 46. Ай, ты туп... Типил. Попрыгай, Ляля. Смотри, как здесь будет сейчас элементарь. Я не могу. Меня все бесит. Меня бесит Костя. Меня бесит Меня бесит Меня бесит э, дэди, Но не бесит Лука. Стой, меня подожди. Меня подожди. Да, приду. Меня бесит все а? твои Немного. Да ты да, меня не бесит. Но, кроме... Безис, бесит. Ну смотри, Олег Олег убедил. <связываю> ты <Отправил. Я> хочу... <связываю> <И> когда бежишь, <связываю> от... беги не с шифтом. Ой, беги с пробелом, а потом берешь, убираешь руки. И жммешь только вперед. Потому Ну так ты, ты с пробела убери все руки. Ой, я не там, ты не когда летишь, ты, ты только. И просто держи на В. У кого подвал сгорел? У Толика Олега держит. Рад прыгай Я тебя жду, Олег Привет, Олег, вот, пожалуйста. боже, сколько тут еще Хватит. Олег, прыгай. Олег, прыгай. Я тебя жду. Включим. Арабский. Олег, ты ревай. Прыгай, Прыгай, Олег. Кроме того, всем Олег, давай. Мы с тебя видим, Олег. Только на Е. Убирай пробел только на Е. Я прошёл. Убираешь. А руки от пробела. Смотри. Стой, вот я бегу с пробелом, О, убираю руки от пробела. Смотри, ты видишь вообще, как я подпрыгнул. Я прошел снова, уровень первый раз. Олег, давай еще раз. У тебя точно получится. Уже... Пошли паркурить. Ой. Пошли очень паркурить нравится этот комп... Да, он его обожает. Он, будет, он играет в него Олег, пошли день. паркурить. Да, нормально, давай паркурить. далее Олег Апсихи Олег, давай ты когда там прыгнешь, я тебе, короче, подкину. Я еще один уровень пришел. Давай, да, Олег, ты дура. О, там я возьму. Давай, Олег, я верю в тебя. Давай. Я это сделаю как нарезку. Олег, Олег, Я тебя перекинул. Костя, можешь еще под конец ролика вот это смешные моменты? Олег, ты че вышел? Пошли. <связываю> это нарезка, это... Это, это... это реально, нарезка лютая. Там нарезка, не, не мне можно... кажется, будет в пару, <связываю> пару часов точно. <связываю> это <связываю> только второй ну, уровень на пару два... это, <связываю> <так смешные> <связываю> это уже 500 раз сказал. Шпят, прошло Всё. уже 40 минут, 50 минут, как мы покурим реально? Олег на втором уровне. Подиали, О, а вот. Блин, Олег, пойдем заходи, Олег, страунить. Олег никогда не любил паркур, и не будет его любить. Я Нет, не умный, я его не заставлю я... полюбить паркур. я обожаю зубы. такие паркуры, они очень классные. Олег, пойдем, заходи. Сложный, так, короче, может, шу... может, так Олег, заходи. Господин, Мы хотя бы второй уровень пройдем, чтобы вместе погнали. Хотя бы третий. Да, надо пройти. Только зашел. Прыгай. Давай, Олег. Олег, ты нарезка маленькая. Ну Олег. Надо больше шарить. Давай. Ты не ж Да. Будешь популяризировать. Так, я уже на назарите. Я почти тебя подкинул, Олег. Ладно. Появится. я появиться? Ну, выйди, перезайди. Я тебя потом, Олег, перезайди, могу дать право разрушать. Чтоб ты взорвал ту карту. Ой. И успокоен. Сам Олег заходит, бегом на сервер. Да. Олег, заходи уже. Добрый Хватит ныть. На не можно подняться, кажется. Легенда зашла. Давай, Олег. <звачка> птица, давай, Блин, птица. там еще далеко мне паркурить. Птица, что, давай. Что? Ай, Птица. птица. Птица, сделай счастье, настройки, сзади, графики, сзади. прорисовку сделай. Ой. О, а, так б... ты не так часто. Вижу, Он... Так мы проходим паркур вместе я с Олегом. Олег, там короче, там короче смотрите, там По я, просто, я, в лаву, я не говорю просто, я такой хожу нормально, но и хожу, я не могу нет, нет, нет. Олег, давай, давай, Видишь, ты, левый проходи. бок. Там, типа, я медик. Могу, Заходи. Лога, ты к нему прижмись, зажми пробел и иди Заходи, вперед. Ты будешь типа каракаться. Вот, ты появился. Я не могу просто. Я не ну, Я на месте. Я, я буду обратно паркур делать. Куда я обратно? Там уже на любой уровень. А будет а ну иди, ладно, будь дураком. Вот лучше быть другом, чем тварю как Кузя. А чё Кузя тебе сделал? он тебе помочь хотел. Иди ко мне, Олег. Да, он тебе хотел помочь. всю игру, он берёт меня специально, сталкивай. Ничего тебе не сталкивай, все, пойдём паркурить. Да всё, не толкнул. Пойдём, прыгай. Олег, ну не чай. Вы где не толкают. тебя. ну не чайный. я в банку не горю. Я тоже умер, Олег. Давай погнали вместе. Ух ты меня сейчас ловим купаешься Так давай это весело Олег. да да да да да да да да лаву. Олег, да да Олег да да да да да да да да да да да, я написала Ключун, Костя тварь. Заходи, Олег. Да хорошо, это уровень. Почему? Потому. Заходи, задрал уже дурочка, Славки. Не могу. не знаю. Олег, давай, прыгай. Иди, я тебя убью. На нарезку мало будет, прыгай. За нарезку я выйду, все. Да ладно же, Олег. Да проходи. Ты задрал Олег, хотя бы второй уровень Приди, мы уже пойдем. Это все вот, потому что школу фрумится нет давно. Надо и вернуть. Потому да, что, ну, давай. а там он... типа паркур, типа, или что? Там все. А Линди там, по идее, не должно быть. В там будет. В будет. появится. Будет новый так. ученик. Любимый Олег. Мой любимый, между прочим, ученик. А там что тут надо делать? Мой любимый Олег ученик будет. Линде. Ну, да. Да, так не да заходи, заходи, Олег. Я не буду заходить. Нет, я лагают. Лагают. заходи. Я... Сков... быстро. Ну, Олег, Нет. Лайла тебе обеспечена. So to... а ты соберешь, я ты не будешь играть. Все, давай. Я, я, я, я, хочу быть Не Лайлой. буду заходить. Олег, давай. Я не буду заходить. Олег. Не буду, я сказал не буду, я не буду. Олег, Олег говорит, что да. он будет заходить, сам зашел. Я, я гордый, я не буду заходить, чтобы меня забрали прекрасные лайли. лайлы Ну ладно. Просто на кого мне делать? Я думаю, тебе буду проходить паркур, чтобы меня забрали лой-лайлы. Да ты дурак. Я не вижу твою фиаско. Я не играю, Костя, у тебя шизофрения. Ну давай. Где твою фиаско, должен увидеть. Я не могу, мне да. лагает. Ай, да мой, ты встань хорошо. вот сюда на край. Вот а сюда, у сюда встань гений. на край. Куда-то ты в воздухе стоишь, придурок? Вот ты у меня стоишь в воздухе. Ну, вон туда встань на край. Сюда? Нет. На другой край. Нет, ты дурак. Ну, чуть-чуть ближе. Да, и прыгай. Сделай частицы, поставь на минимум. У меня все на минимум. Я прошел. Давай, Олег. Я прошел, Костя. Что это было? Это было, я не хочу играть. Знай ты ваню. Олег. Я в лаве купаюсь, я не умираю. Я ты уже жив. я в купаюсь, Я в Я не жив, теперь жив скотч скотч скотч что же не могу пробел не могу не могу не не не могу не могу Короче, нет, все до свидания. Короче. Все закрыли мои карты за 30 секунд. Кочек, кочек, кочек. Кочек, кочек, кочек, кочек. Ладно, не закачивайтесь, пожалуйста, я пробую идти нарезку, всем пока.